Я просто думал, мы ну, в конце, я еще думал подумать. <связать> <связать> <связать> да, да. Ну тогда расскажу там, что больше всего понравилось. Ну там. Какую-то наимного Михайлеся вообще расскажем? Конечно же понравилось, там, там вся. Контингенты Разберился, мне кажется, цель и контингент какой-то вещи там Что-то, ну, очень много казахов и было И очень много город Казахстан Прям вспомнилось детство мое Вспомнился за 10 суток Я сразу вспомнил все свои те словечки вспомнил все эти <как> думечки Саляма цезбе мухалим Здравствуйте, учитель здравствуйте учитель И от арендар садитесь И садайте там еще, ну, считайте, там сразу быр, ек Садитесь, как добро я и мы даже это, ну, там, там были турки тоже. И мы тур ту, турци. Да, турци. и турцы. Ну, да, и они по-английски плохо разговаривали. И те много лошадь знают английский. И, я, и когда они сказали, запоткай нас. И те ми казаха снимай и не. И я такой беру, типа, уж екабер. Я с ми казахом был одно, две, три. Да, ну типа так, проявляю свои знания. Проявляю да. все знания это? Лингвиста. По знания-то на лингвиста. Угу. А, ну, очень классно, много там было ребят, такие очень веселые, смешные И очень... много готи не весили хора. Впервые не я только был главным стряком. В первые дни, азбех, с бях наиглавнее старец. Ну, старец? Остряк, остряк, который шутит. Не надо, я не старец, еще нет. Бях на таков забавнее в это, наоборот, в первый день мы играли в игры. Первый день играх в игре. И там я спросил одного парня, как ты думаешь, сколько мне лет? Я спитахи на мумчика, как мислишь на колкусом? он говорит, «20». И ты указал на 2 и си. Говорю, точно, молодец. Языком да, да. <laughs> <laughs> <laughs> да, поэтому, ну, да, ребята были очень смешные. Из мы еще много, да, весели. Я там тоже был один раз ведущим. Видно, жбя хворишт. Там конкурс талантов у нас был. И мы еще конкурс на таланте. Все показали, что они очень талантливые. И в показах, как его могут. Также очень классные были как спикеры. И мы еще и много интереснее спикеры. Михаил, пастор Михаил был. Пастор Михаил. Из Анталии. Вот Анталии. Он... Атакун из Сибири, да, по-моему? Или... Ну да, да. Из... Так я сбился, что чем там был. А, ну, он, получается, был моим соседом. То есть соседом а, ну, Интересно, что я не понял, что он пастор сначала. И интересно, что я даже не разбрах, чей пастор. Мы приехали первый день, я смотрю, какой-то мужик открывает дверь. Ми, а с утвариб, а, я такой сразу к нему на ты, типа... Я с венагом уговорю типа, на ты, я, я хотел записать его в телефон, говорю, как написать И когда ты запишешь в телефоне, я там, как ты запишешь, Мишу говорит, давай лучше пастор Михаил. И то я <плес> <казалось. плес> Некогда бы не пастор Михаил. Такой, ой, ладно, хорошо. Я сказал, ой, добре. Я потом не знал, к нему к обращаться. Я вроде начал на «ты», Я просто не знаю, как до свой обращаться ко мне. уж за пошлых вечер на «ты», Я построил меня на «ви» вечными бешут. И я предложение всегда построил так, чтобы там не фигурировало обращение. И после того, как изучение это такое, че до няма «ты» или «ви». Я такой хотел, вам принести воду, потом говорю, нет, тебе принести воду. И потом говорю, да донесали вода, и после «онень». А воды принести? Да донесали вода. И вот выкрутился таким образом. И так все а убытковых доступ. Uh. Интересно, кстати, что я, казалось, с ним был знаком даже. Интересно, что я уже свидетельствовал, что я в этой зимой ехал в Турцию. И я тоже был в Анталии, получается. Что да. в Но я не успел зайти в церковь. Не успел в церковь Только на молитвенное. На молитвенное служение. И у меня был контакт этого Миха Михаила, пастора. Я, контакт тому. И я ему писал, что вот я приехал, я откуда написал, я могу слышно, что я И он мне скинул даже, ну, как бы их адрес. И то, локации это но я его не ну лично не видел и потом во время лагеря как бы он свой номер мне опять и дал во время лагеря то и давал новы номер я все. ему скинул там, там там места из Корана прочитал некуи места от коран за Иисус и вижу оп, она я оказался ему уже писала человеческую писали думаю, а, оказывается я вас уже знаю узнал а, да так что вот так вот Такая чудо. Да. Да, и второй спикер у нас тоже был. А, крутой, другие спикеры все, что еще много год. Из Казахстана. От Казахстана. Ну, он такой прям, ну вот, ну прям видно было, что это казах, прям. Для ну... чему, чей казахстанец? Ну такой он прям был, ну. — Ну это трудно объяснить, конечно. — Сложно, это все упишешь. Там не хватало, чтобы он вышел в Вадидасе. Сам унистигающий до излеза цели в «Адидас». Он вышел вообще-то. А, вышел? А. <свят> Ладно, да. Значит, все, все правильно, значит, да. — верно. — Но это только те, которые жили в Казахстане, могут понять. — Саму-то изикует уже вы или в Казахстан могут доразберуть. — О чем я вообще? — За какого говорю? <свят> да. Ну и да, конечно, было много откровений. — Им уж но... много откровений. <свят> Там даже несколько пацанов проследилось. У меня куку даже все расплакаха. Но не я, не я. Но не я. Не я. Окей. Okay. Ну, да. Я, я бы еще поехал. Биху тишил от ногу. Я так особо не горю, потому что все-таки все мы соседи. Не имеет ты что-то все пак с соседей. Там всего лишь 7 часов вниз, и Саму надолу там... часто на долу, и, и, и, и виза не нужно. И не требуется виза. Так что все еще все шикарно. Твоя много добрей. Ага, готово. Хорошо. Меня? Да. Uh -huh. Ой, с чего начать? С как то започну? Ну да, реально, мы туда приехали. Утюг мы там. С Михаилом сначала мы были только. сначала то мы саму с Михаилом, чак пока мы другие едут. Ты Вдруг подъехал автобус. <laughs> из водной автобус. Я туда вывалилась куча казахов. И вот там <laughs> э, излезуха много хора от Казахстана. Я вообще в шоке была. И я с тебя в Uh, и меня очень поразило сердце одной женщины и одна жена она приехала туда послужить. Тя там да служи. с двумя детьми с двумя лица в этот же момент у нее был проект по работе темтя проект по работе. у нее была она организатор свадьбы. организатора на свадьбе она постоянно была на связи. я постоянно обещаен на телефона в тот же момент она в прославлении. У нее двое детей. две И оказалось, что э, она разведенная. Если и разведена. И ее муж и, вот в это же время был. И не не супруг по время, в тюрьме, в И вчера ему давали приговор. И вчера ему приговор. И вот сказали, что ему минимум 10 лет должны дать. Иказах, забыла что спросить у нее вчера, как все прошло, Забрали, но... там да, как и минув. Просто я представляю, насколько было сложно и там находиться. Да, представим, что... как было трудно за на там. И дети очень сильно переживали, конечно. И слышу, сушту сотревожили по този вопрос. Да, и она для меня такой пример, что, несмотря на все, она пошла служить. И тя беш за пример, че вопреки всичку тя утили там до служи. И была такой радостной, напомненной. И беш много радостна. Вот, что еще? Мне очень понравилось слово пастор из Казахстана. Он снова припомнил нам через что вообще Иисус прошел. И он рассказал нам о людях, которые следовали за Иисусом. И, и не за такую-то Иисус. Что все началось с пяти тысяч людей. и хора, Что Иисус раздавал рыбу? Иисус с рыба? Да, дал им есть пить. Дал им эхранату. И что вначале было аж пять тысяч человек. И начало было хиляди хора, на които той проповедовал. И Потом из них всех после, 120 тех, да получается соустановили само 102 сихора 120 людей, которым Иисус после этого сказал идти и проповедовать на кую Иисус сказал да утива то до Евангелие до края Евангелие то, земли. до края на земяту. из них осталось 70 и у тех соустановили 11 хора, которые пошли проповедовать кую то соутешли до да проповедовать потом осталось 12 учеников и после соустановили 12 ученицей из двенадцати учеников 12 Иисус ученицей. выбрал троих. Иисус чтобы трима, пойти с ними нагору, да? на гору, да? напланина. И он каждым, то есть сначала пяти тысяч людям он открылся с одной стороны. Началото на тези 5000 хора, то есть показывал на В следующем двадцати он уже говорит что-то другое. С, другу. с другой стороны. Вот Следующими 70 он становится еще ближе. А после с то, «то поближе и открывается им еще больше и п -п по Дает им еще больше знаний по с 12 учениками он вообще да, везде ходит и, и ходил и, живет, и, живет, вard, живет, с да. и с этими тремя с он открывается еще больше все И в конце счете остается Петр. И в краю стала Петр, которому Иисус, вообще, как он, как было в Библии написано, что он нет сначала, что он ему показал себя вообще как. Иисус показал, показал Себе Си на Петер друг, по другому способу. И пастор сказал, что пригласил на тусовку еще Моисея и кого-то. И той, пастор сказал, да. что он поканил на партии Осте Моисей и, Петр, и, и Илья, вообще, и, и может Петер был много изнанаден. И что все эти люди, то есть не Иисус выбирает этих людей, И той каза, не Иисус избирает эти хора. а что люди... Выбирают следовать за Иисусом. И что из всех учеников трое выбрали вот. И вот ученицы Иисус видел сердца людей, и Иисус видел кого выбрать. Иисус, Кто может достануть признак за ним. И поэтому насколько важно наше желание, и наша открытость для нас, желание. За ним. И наша открытость, и, и зависит Иисус. от нас, насколько мы можем мы иметь близкие отношения с Иисусом. Как у близкого отношения может да и има мыслиться? Это было тоже очень круто. Твое что, вещи много якун? И конечно, прям каждый день видно было, как дети преображаются. Сначала и... они все эти сумасшедшие, такие непослушные. И всякий день видно, как мы как преобразяют. Первый день бяха много луди Полный хаос творился. И вещи полен хаос. Потом с каждым днем они все так вот. И со всякий день. Больше прислушивались. Да прям было видно за эти дни, как их сердце меняется. И видно, как как сердца темся се променяются каждый день. И Бог прям располагал очень сильно их к нам. И Бог и располагал к нас. И да, просто очень сильно подружились, конечно. И могу все спрятать в лихмостях. Вот и я поняла для себя, насколько важно вообще ездить на такие мероприятия. Я сразу для себя сижу, важно доходим на такие вас э, собирание. Потому что у нас христианская жизнь она такая очень насыщенная, мы постоянно там носимся. Что-то христианское животы делаем, много носите. Работаем. работаем. И очень важно вот чтобы были такие остановочки. Много важно, да спирки такого. Чтобы вообще осознать, что за все это время со мной О, произошло. Чтобы осознаваем, и... как случилось у нас произошло тут во время. И сколько чудес вообще за этот период? И сколько чудеса со случилось? Сделал как улучшился Бог и направил в наше живот и наполниться конечно и до да наполним поэтому вот я очень благодарна Богу и сам благодарна на Бог а и как мы вообще туда попали <laughs> и как попали там я ездила в Корею южную на Трездес Бяху Южная Корея, на Трездес Это христианская конференция твоя христианская конференция и там из всей толпы там было очень много людей там и маши много хора мне больше всего понравилась одна девушка Харельсах Ханумучи она тоже полукореянка полурусская я слышала полукореянка и полурусский толпу мне больше всего один парень и вот все вот <и>, И потом оказалось, что они пара. И двойка. Я вообще такая, вау, как круто! И, И мы с ними очень подружились там за четыре дня. <и>, И вот спустя два года. И След две години, Мы все еще общались, и они пригласили нас на эту конференцию. И, на тази и Просто насколько Бог нереально соединяет людей. И как, как Бог соединял И да, вот такие встречи, которые туда к такому mm -hmm. до чтобы по Такого общения. Поэтому да, вот. Да, действительно поездка была очень классной, очень крутой, очень полезной много много Много людей, много общения. И вот как уже ребята говорили, там были крутые спикеры. интересней И вот первые дни мы с пастором Хиллом очень много общались. дни с общались. Там что было очень хорошее, было такой большой этот, как называется, с чаем. Термопод. термопод, огромный просто, с чаем, чайник, термопод, чай с вообще чай. бомбический, много вкусен чай, мот. и вот мы с пастором Михаилом сидели общались очень много за кружечка чая, и, с пастор Михаил много с, с чаем. и мне понравилась вот его проповедь про и доверие. Много проповедь таму за доверие, как Бог доверяет нам как? определенные вещи в, нашей жизни. в определении нашей жизни. Шаг за шагом. пустыпка Вот он приводил пример Давида, что он в 15 лет выбрал что он будущий царь израиля -куда на 15, избран, на Израил. Но на престол он вошел в 30, бачи, на престол, а куда на 30 и э, эти 15 лет до него были определенной проверкой и на и години, проверка. на доверие. За доверие все мы знаем что он победил голиафа знаем, че победил потом э, с, э, с другим царем Саулом... Со он не убивал его, потому что он помазанник Божий, проявлял свою, даже когда он отрезал его вещи, он не мог, типа, что я наделал, что я наделал. И что он проявил вот, э, доверие, оказанное Богу, и он ему дал намного больше. И то и проявлял твое доверие, которое Бог ему оказывает, и проявлял много повече. И также в нашей жизни Бог доверяет нам определенные Сыщи, служения, в живот Господь не давал служение, проверяя и готовя нас к более и не проверяя серьезным и вещам, за нечто, дает нам определенную работу, определенные финансы, не работу и финансы проверяя, как этим, проверяя, как мы справимся с этим, как выдержит наше сердце. Как Потом мне тоже понравился спикер, Услан, и мне нравится, другие, спикер Руслан, и у него была очень хорошая проповедь об, проповед об искренности, за искренность, что насколько важно, важно искренне доверить в Бога. Не просто вот, ходить в церковь, читать просто Библию, в церковь, да читаем Библию, просто не вдумываясь, без, да мыслим, без вот этой искренней веры и искренней, искренней любви. И насколько важно, важно Бога и все Божьи дела ставить на первое, место. И, дела да поставим на первое место. и мы вот тоже за чашечкой с чая с ним разговаривали. И, и там другие построенные лидеры были. И мы как раз поговорили, начали говорить насчет счастья, и, говорить мы за счастье. как раз тема предыдущей проповеди. Тема в проповед. И вот он сказал, что очень много, большой процент самоубийств и то и казать, много, голям у миллионеров, при миллионерите. вроде бы казалось, у них Уж все есть, ни сестру, бача, им от но при этом им чего-то не хватает. Бача, не и вот он рассказывал и то такую, историю такую, такую историю интересную. Вот у него Бог на первом месте, служение, все ему. Господь на первом месте. Он не родился в верующей семье. В, в 15 лет в он метался между он исламом и христианством. А в 19 он уже стал молодежным пастором. И он говорит, вот сейчас у него есть дом, машина, семья, дети, и 4 и ребенка, кажется, ребенка у него. Сейма, деца, но он все так же счастлив, как и в 19 лет. Когда у него ничего не было. Был только Бог. И, имел и он тоже большой фанат футбола, как и я. Он болеет за Реал Мадрид. И он рассказал историю. И то рассказа история. Uh, у него был, была мечта попасть на финал Лиги Чемпионов. Это... Такой матч в футбольном мире это просто вау, что Во за событие. В футбол свят, твое много огромен матч таков. И вот в этом году он молится, та моли. что его любимый клуб вышел в финал. Любимый клуб, клуб, да в финал. И он говорит, я очень хочу попасть на этот и матч. И матч. И вот я получаю молитву, что надо ехать. И вот он с Казахстана летит в Германию. Вот за Германию. В Германии на машине 7 Германия часов едет в Париж. Париж. И вот, казалось бы, и не сестру, у него есть деньги. И мы пари. Но на эти деньги билет не купить. Но пари не Все билета. Распродано. распродано. Есть огромное количество перекупов. Им огромное количество Самый дешевый билет 5 на тысяч долларов. Билеты 5 и он говорит, нет, я могу позволить себе только тысячу. И, и, то, то, и вот он ходит, видит перекупов 5, 6, 10, и 15 тысяч долларов. От за 2 и, и вот он видит, ну... Человек, жены, человек внешне как будто там с Латинской Америки. Взгляд, тут, У него 4 билета. билета по тысячу долларов каждый. И он хочет его купить. Есть, тут подбегает семья, четыре человека, говорят, мы ну возьмем человек. все четыре. И забирает И он расстраивается. И Но вере идет дальше. Он, он верил, что он попадет на матч. И Тут у него был момент, когда он уже договорился на тысячу долларов, собирался их отдавать. И тут к этому перекупу подбегают люди, говорят, ты нам продал фальшивые билеты. Он был близок к тому, чтобы дать тысячу долларов и просто потерять. и Ему все говорят, кого он говорит за тысячу, ему говорят, не, не получится. И все, там указывают Иди ищи спорт спортбар, будешь смотреть по телевизору. Бар, там по он говорит, я спокойно успокоился помолился их и тут я встречаю человека Незвидно, человек валеру валера он спрашивает его, у вас есть билеты что он видел что он их продает и он говорит у меня закончились билеты и он спрашивает, а ты откуда? И пастор Санн говорит, я вас, с Казахстана». Пастор, Казахстана. Он говорит, я пастор, вот, получ... казалось, пастор. Мечтаю, мечтаю попасть си. на финал Лиги Чемпионов. Не я молился, Молив он его и начал ему евангелизировать. И, за почву, думаю, И вот, вот этого Валеру настолько коснулась его история. Он говорит, идем, я тебя проведу, И на казва, стадион". Эла, что ты проведу на стадион. Он говорит, как, у тебя же нет билета. И он, говорит, как? он его проводит на стадион. И не просто, а там стадион 80 тысяч человек. И не просто где-то за воротами, не где ты будешь вот таких вот человечек он говорит, я тебя проведу в ВИП-зал. И он говорит, как? Нет, не может быть. Он говорит, посмотри. И вот он приходит, а там ВИП-зал, бейджики, каждый по-разному цветами. Он говорит, а Валера такой он здоровый мужик. Такой внушительной внешности. И он подходит, провел на стадион. Чудесным образом билеты вытащил, отсканировал, все работает. И вот они идут в вип-зал, она закрыта, и он берет, дергает и, той и говорит охраннику, открывай, и с отварей. уверенностью. Охранники растерялись, открыли и впустили его. И вот он и говорит, стою я, пастор из Алматы. От Алматы, сзади меня легенды футбола, Зад Роберто футбол. Карлос, Роналдо Бразилец. Бэкхэм, звезды Голливуда от и стою я и обычный пастор и, а, и я знаю, насколько там была очень плохая организация Показано, в Париже что, организация, много в Париж. 14 тысяч болельщиков, 14 000... которые имели настоящие 000... билеты, не попали на этот матч 000... а пастор из Алматы попал в зону Показано, без билета Алматы в Насколько, вот он показал, Доколку. насколько для Бога нет ничего невозможного, не мож, невозможно не что так. для человека, который вот Че за посвятил той... Богу все, посвятил он с... его привел в ВИП-зону. Вип И, И вот он -то. посмотрел матч. И и он говорит, сколько с меня? И ему Валера говорит, нисколько. И Валера говорит, не И он говорит, ну я его благословил. вот для него это прям мощное свидетельство в этом году. И Бог действительно делает чудеса. Господь, чудеса. Всем привет. Я очень долго ждала эту поездку. А с многим долгом, и никогда не был в Турции, поэтому не в Турции. А, для меня это было немного волнующе. И как Аня сказала, как Аня каза, а, а, историю рассказала про знакомство с организаторами то я в, в, прям восхищаюсь как, э, за несколько дней всего лишь того, как за несколько дней, можно сблизиться вообще с незнакомыми людьми и это всегда происходит на христианских мероприятиях. вот что поживешь там там дня четыре с людьми и уже Если все как будто вы знаете друг друга два дни с... не хора и вечести к этому семейству Uh, мне очень понравились все ребята, которые там приехали. Могу ми хареса хораку те хора куито дойдоха там. Uh, сейчас? Я просто записала немножко. А, и время пролетело очень быстро. И время ту ми намного брызло. И хотелось бы, конечно, остаться еще. Но как, и как правило еды, что заставал вставать, можно с чувством като голода. Как правило-то схрана, масло. доставами от масла вот, чтобы, чтобы потом мы встретили, захотели встретиться еще Тогда раз и организовать что-то. Мы искали, засрещем вот, и тоже восхищали служителя, как Аня сказала. Их на служителей Потому что они были очень веселые потому и радостные. Но мимо. Так, мимо летом я слушала какие-то у них проблемы, что-то переживают проблемы, они, их прям какие-то очень трудные нищта, вещи. И, и я, нищта, я смотрю, нищта, они просто улыбаются, и заглядам, радуются. И вообще не жалуются И никак. не Вот, И меня очень сильно это восхитило. И в какой-то момент, правда, на конференции, а в момент в конференции мне да? было очень грустно. Почему-то всегда, когда что-то такое происходит, мне очень много мыслей плохих подходит Все когда такого нечто, мне идут много ложь мысли. Вот, Какие-то, что все не так, это не Че так. И я вспомнила разные проповеди, которые у нас проповедовались в церкви, и, и вообще про счастье и радость, счастье и радость и что это, получается, решение быть решение, радостным. Да будем радостным. Просто нужно переступить через этот Просто приступим, нерадости. на нерадости. Да, и потом уже будет легко. Это как вот… Ваш Еще Мария Базикова <со> рассказывала про эти вот Базикова негативные… Не <со> негативную ту... а, как вибрации, получается, если вот уже вот в этом дне ты с гневом… Все. -то гнев. Да, то как-то очень тяжело выбраться наверх. Вот, и только вот с Богом можно очень быстро выбраться, и только и еще там был, были служители, которые приехали там, из Голландии, и из Америки. И от Холландии, Америка. И они там нам служили. Не и один парень, он спросил: вы что вы делаете? Служите, работаете или и учитесь?" С... И служите или учите? И мы сказали, что мы делаем все вместе. И, <laughs> и, и они удивились. Если у чудиходов. Вот. А, как бы я до этого только работала и ходила в церковь, а но, а но саму работе. Мы прошли курсу. результаты экзамена Убачу и нога. меня и взяли вот вот в этот курс медицинский колледж. Вот теперь придется еще и учиться. Я, считаю, я выйду учусь, Вот, надеюсь, что я буду успевать все. Надеюсь, я всегда все. Вот. Ну, короче, все было очень круто и. Всем советую ездить куда-то. Совет так да, что, приезжайте на, на такие 3 конференции. 3, 2, 3, 2. Так вы сможете познакомиться с людьми. Еще Например, вот у Ани были друзья. И ее друзья стали нашими и друзьями. И стали наши а друзья их друзей а стали еще нашими и друзьями. А еще нашими друзьями. И, наши и если они куда-то в другое место уедут, и то мы, другие, мы сможем поехать еще в какую-то страну. С новыми вот, <laughs> все. Слава Богу! Слава на Бога!